Доброго времени, суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэнто Канал games Деймса. Мы с вами продолжаем играть в фазмофобию. Эм, я, я думаю, кто посмотрел, понравилось, потому что мне лично безумно понравилось. Я стартую в новом доме. В новом доме. У меня Рональд Эммит отвечает всем. У меня есть задание спугнуть призрака при помощи благовония, заставить призрака потушить свечу. Но я это не буду делать. Максимум могу сделать рассудок. Почему не буду? Я посмотрел, что у меня есть задания определенные. Ежедневные. Вот. Мне нужно выживать, выжить со стартовым инвентарем, определить тип, получить фото. И получить три звезды. Короче, почему ничего не покупал? Для того, чтобы сразу понять. Типа, что он из себя будет представлять. Поэтому пока так. Фонарик, блокнот, ну, пошли. Дом большой. Дом большой. Ох, ебать. Блять, вообще ничего не видно. Рональд Эммет, правильно? Пока я далеко не ушел. Да, Рональд Эммет. Рональд Эммет. Рональд Эммет, привет. Подвал. Еще, блядь, и подвал есть нахуй. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет, трахни меня. Рональд Эммет, ты где? Рональд Эммет ты есть рональд эммет так еще есть лестница наверх я посмотрел тут 16 комнат рональд эммет так лестница страшно скрепит вот у меня объемный звук я просто высаживаюсь. Бля, зачем столько комнат здесь так это я видел ребята делают чтобы прятаться рональд эммет рональд эммет Рональд Эммет. О, кость. надо будет сфоткать. Рональд Эммет. Рональд Эммет. Рональд Эммет, дай мне знак. Димеасайн, Рональд Эммет. Блять, дверь приоткрытая была, видели? Рональд Эммет, ты здесь? Дай мне знак, Рональд Эммет. Рональд Эммет. Рональд Эммет. Рональд Эммет, я хочу с тобой поговорить. Расскажи мне, что с тобой случилось. Рональд Эммет. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет, поговори со мной. Может, не здесь? Рональд Эммет. А, еще здесь комната. Блять, сколько комнат? Вы что, ебнулись? Рональд Эммет. Так, открывай. И здесь еще комната. Рональд Эммет. Поговори со мной. Рональд Эммет, ты здесь? Рональд Эммет. Дай мне знак. Рональд Эммет. А, еще одна дверь, блядь. Рональд Эммет. Тут что, цыгане жили? Блядь, еще одна дверь. Охренеть просто. Рональд Эммет. Дай мне знак. Рональд Эммет, ты здесь? Рональд Эммет. А дайте-ка я попробую поставить по... Не по нажатию, а по голосу. О. Рональд Эммет. Милый. Рональд Эммет, ты здесь? Рональд Эммет. Рональд Эммет, ты где? Что, блять? А, шкаф. Рональд Эммет. Рональд Эммет. Ты где? О! Мне показалось, или я сейчас видел минусовую? Или это эти лампочки так отсветились? Рональд Эммет. Рональд Эммет. Ладно. Раз я пока не могу его найти, пойдем вниз. Возможно, он и не здесь. Так, я немножко заблудил. У нас еще есть подвал. Рональд Эммет. Рональд, милый. Опа! Слышали? Слышали? Рональд Эммет. О! В подвале, да? Рональд Эммет. А, это нельзя. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет. Рональд. Рональд Эммет. Ты здесь? Да, блин, без этого безградусника тяжело. Конечно, очень. Тут где-нибудь свет включается? Или пошел я нахер? Рональд Эммет, где-нибудь свет здесь запуск. Блять, еще комната. Вы что издеваетесь? Блять, тут же ничего не видно вообще. О, о, опа, Рональд Эммет, Рональд Эммет, ты здесь? Я нашел сатанинский круг. Я думаю, он не просто так здесь. Еще я видел такие моменты, что могут быть доски Уиджи, которые позволяют говорить с усопшими. Итак, по-моему так. Рональд Эмметт. Пробки выбила. Блять. Где они включаются? Наверное, в гараже. Так, я дверь так не оставлял. Гараж тут? Да, вот они. Но был вот здесь сигнал правильно рональд эммет милый детка корбан рональд эммет ты здесь я предлагаю значит пока пойти взять фотоаппарат смотрите если я нахожусь тут я когда спускаюсь посмотрим сейчас в подвале как это происходит я нахожусь нет немножко с другой стороны рональд эммет Рональд Эммет, ты тут? Рональд Эммет, дай мне знак. Поговори со мной. Встреться со мной. Рональд Эммет. Ну вот здесь был сигнал. Либо тут, либо это на этаже выше получается. Ух! Выключил свет. Рональд Эммет... Рональд Эммет, он вот здесь получается. Рональд! Пойдем за фотиком. Бля, надо мощный фонарик себе купить. Да, была активность. Я предлагаю взять фотоапора. Пойти сфоткать кость. И сфоткать сатанинский круг. Рональд Эммет! Рональд дай мне знак. Так, у меня есть фотик. Надо сфоткать этот круг сатанинский. Правильно? Сфоткать кость и забрать ее. Она была на втором этаже. Так, лестница на второй этаж здесь. Лестница всегда под лестницей. Рональд Эммет! Так, Кость была где-то тут. Не, нет. Бля, в какой комнате кость была? Рональд. Эмэт. Рональд. Рональд, дай мне знак. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет, что с тобой случилось? Надо забрать. Ага. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет, что с тобой случилось? Она. Он, короче, получается все-таки на первом этаже будет Я почему-то больше чем уверен Рональд Эммет Он выключал тут свет Блядь, что это такое летает А Рональд Эммет, ты здесь? Рональд, Ронни Мальчик мой Рональд Эммет Дай мне знак Бля, нихера. Так. Э, ну, мы еще можем сфоткать призрака. Была активно, сейчас пропала. М -м что я могу сделать? Вот так можно определить, где он находится. В принципе, если он ответит мне в рацию. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет, Рональд Эммет, ответь мне. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд... Эммот, Рональд Эммот, ответь мне. Рональд Эммот, дай мне знак. Рональд Эммот, ответь мне в рацию. ведь что тут за телепорты? Рональд Эммот, ответь мне в рацию. Да просто мне, блять куда-нибудь ответь, Рональд. Урод. Гнида, блять ненавижу, сука. Я видел, как ты со светом баловался. Опа, свет мигал. Рональд Эммот, дай мне знак… Рональд Эммот, дай мне знак. Дай мне знак, милый. Сколько? Двушка всего лишь. Рональд Эммот, дай мне знак. Рональд Эммот, дай мне знак. Рональд Эммот, дай мне знак. Рональд Эмот, ответь мне. Рональд Эмот, ответь мне в рацию. Рональд Эмот, ты гей. Рональд Эмот. Ответь мне в рацию. Ну, вни. Ж... Ну вот. Рональд Эмот. Блять, открывай быстрее. Хотя, стоп, а так, когда там фонарики мигают? Рональд Эммот, я от тебя не отстану. Отвечай мне. Рональд Эммот. Рональд Эммот, ответь мне в рацию. А если он... А если он находится сверху? блять. Что он там закрывает, сука? О, вот это активность! Хорошо. Рональд Эммот. Рональд Эммат. Ответь мне в рацию. Рональд Эммотт. Ответь мне в рацию. Рональд Эмот. Ты здесь? Рональд Эммот, сука! Ты обратишь на меня внимание или нет? Мужчина. Рональд Эммот, ты где? Рональд Эммот, дай мне знак. Ну он ни в журнале не ни пишет ничего. Рональд Эммот, дай мне знак у нас выключает свет? Рональд Эммот. Рональд Эммот, дай мне знак. Опа! А это не валялось же здесь? Правильно, значит он бросался стаканчиками? Это что, дверь была открыта-закрыта? Наверное, он на кухне. Рональд Эммот! Милый корбан, детка! Стоп, слишком неправильно кинули. О! Рональд Эммот. Рональд Эммот. Рональд Эммот. Дай мне знак. Рональд Эммот. Пожалуйста, поговори со мной. Ответь мне. Я ничего не понимаю, Рональд. Рональд Эммот. Рональд Эммот. Блять, почему он не обращает на меня внимания? Дай мне знать. Рональд Эммот. Ааа! Ааа! Ааа! я Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! О, сука. Так. Но он шипнул в рацию, правильно? А, радиоприемник. Радио... Я понял, теперь в какой комнате. А, теперь мне нужна камера, видеокамера. Ну все, пойдем за ним. Теперь мы его возьмем за яйца. Что-то за звук был? Он поиграл на пианино. Правильно? То, что я сейчас услышал. Ах, ты Он здесь. Рональд. Рональд Эмот. Так, хорошо мне кажется если у меня есть вариант полтердейста то я я бы его выбрал почему-то мне так кажется потому что он бросается этим играть на пианино так рассудок пока еще 71 так берем камеру погнали я ее хочу установить там на столе вот так вот в инфокрасном виде О! Он пел. Блять, одному пиздец это стрёмно все дело. Видите огонек? Так, теперь смотрите. Если я сейчас поставлю записи в блокноте. Ага, дня остается. Записи в блокноте у него обязательно. Так, я сделаю. Вот так ее поставлю. Так, но он точно там. Дай мне знак! Дал. Ай, ты мой мальчик сладкий, хороший, Знаки мне дает. Телефон-то позвонил. Рассудок 69. Так, кто еще есть у... Стоп, призраки. Я склоняюсь к тому, что это полтер. Хотя, подожди, я бы не сказал, что он прям бросается предметами. Ладно, пойдем еще попробуем. Кто боится света и вырубает свет постоянно? Эй, милый! А здесь света нет. О, Стука, я не успел его сфоткать. Вот здесь он появляется, вот. Эй, милый, милый зетка, вылазь, покажись, покажи себя. Рональд Эммет, Рональд Эммет, покажи себя, Рональд Эммет. Ну, я захожу сюда, он себя показывает. Рональд Эммет, Рональд Эммет, покажи себя, Рональд, Рональд, не будь бесчувственным, покажи себя. Мне кажется, мне пизда сейчас будет просто. Рональд Эммет. Рональд Эммет. Рональд, милый, дай мне знак. Рональд, детка. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет. Рональд. Рональд, Куколда, -ко -ку Куколдон, -ку блядь, короче, Рональд, сука! Дай мне знак. А если фонарик выключить? Рональд, Ронни, малыш. Да не хочет он, блядь, мне знаки давать. Отпечатков нету. Но он отвечал в рацию. Правильно? И здесь он тоже выбил свет. И здесь отпечатков тоже нет. Рональд, блядь! Рональд, ты не понимаешь, с кем ты связался. Рональд, дай мне знак. Я сейчас выйду, какая-нибудь атака, блядь, начнется. Потому что пошел я нахуй. Ну, он просто вот, и все, исчез, его нету. Станки, магический круг. Но благовония у меня нету. Ну, и там нету нигде этих. Рональд! Рональд Эмметт. Дай мне знак. Покажи себя. Расскажи о себе. Поделись со мной своей судьбой, Рональд. А, Рональд Эммет, Рональд Эммет, Что это такое? Рональд Эммет, Поделись со мной своей судьбой. Рональд Эммет, дай мне знак. Рональд Эммет. Так, нахуй этот фонарик, блять. Ультрафиолетовый. Так, была так что активность? А что я не видел ничего? Сейчас попробуем вот эту Зеле Бобу поставить. Так, ну так я его точно не увижу. Мне нужно камеру, наверное, перевернуть. Но он на кухне. Рональд Эммет. Ломал нахуй. будем пробовать опа двери рональд ронни детка рональд ты где рональд рональд что ты здесь делаешь рональд блять а как он бегает то получается из комнаты в комнату он же здесь появился у меня рональд У меня остался один остался один кадр. Рональд. Рональд. Рональд Эмот. Ты уебок, Потому что ты не хочешь со мной разговаривать. Ну ты же в рацию ответил. Что тебе стоит? Дай мне знак. Нарисуй в блокнот. Рональд Эмот. Рональд Эмот. Не будь скотиной. Пожалуйста, ответь мне. Поговори со мной. Будь со мной честен, откровенен. Рональд Эмот. Стука, Рональд. Я хочу атаку. Я хочу атаку! Я хочу атаку, Рональд! Как... Может вдруг это демон, блять, какой-нибудь? Не, демон не может быть, он радиоприемник ответил. Рональд эммот Рональд эммот Дай мне знак. Опа. Или он здесь вообще, нахуй? Вилку бросил. Рональд Эмот, напиши в дневник, ответь в рацию. Рональд Темт, напиши в дневник, ответь в рацию. А что если он здесь, а не там? О, вот так. Нет, стоп. Вот так как-нибудь. Просто он и оттуда сюда, и отсюда туда. Короче... Ах! -а -а. Дверь не трогать, в ебу! Рональд Эмот! Рональд Эмот! Блять, ну он какой-то вообще супер стеснительный, блять, я не понимаю. Ни записи в блокноте, ни отпечатков рук нету. Ну давай. ПМП 5 не было. Отпечаток рук не было. Записи в блокноте не было. Минусовой тоже не было. Че, Йокай получает? Ну, лазерный проектор не сработал. Пойду-ка я сейчас огонек посмотрю на камере. Ну, вон какая активность была. Он появлялся на кухне. Бля, плохо, когда нет термометра. Но призрак находится в помещениях, где меньше 10, правильно? А если найти еще и минусовую температуру, там вообще будет вам бездна. Ладно, я выберу ее Йокая. Ну, потому что я не знаю больше, что делать. У меня рассудок... Ой-ой-ой, там такая активность была! Был огонечек, да? Или мне показалось, вот там вон что-то сработало. А мне нужен призочный огонек, лазерный проектор. Была активность офигенная. Или это я просто фонариком так провел? Наверное, это я фонариком. Так, ну что ж, ладно, поехали. Сейчас проверим, насколько мы плохи. Пиздец! Какой абаке, блядь? Какой абаке, блядь? Какой, блядь, абаке, блядь? МП5, отпечатки рук и призрачный огонек? Редко оставляет следы взаимодействия с окружающей средой. Ну, в смысле, блядь? Там же не пахло вообще, эти мобаки. Сука. Вот это, блядь. Режим угнетения, блядь, включен. Так, у меня есть. Блять, нахуй мне три термометра? Я случайно, видимо, купил, да? Почему у меня нету? благовония Но это стандартный набор правильно Ебать, у меня просто миллиард всего. Нахуй мне три термометра. Я сколько денег потратил? Ладно, мне еще нужно научиться закупаться в этом, блять, магазине. Так, короче, у меня не получилось в этом контракте. Я предлагаю еще раз повторить его: Edgefield Road. Поехали. Ну, мы выполнили задание, а теперь у нас получается мы можем воспользоваться. Градусником. Right, prevent... Бери градусник. А, градусник. фонарик. Че, и EMP на получается. Херли так холодно. Кстати, здесь вам паранормальное время. звук и призрачной активности при помощи направленного микрофона. Получите более 50 долларов за фото. а а, -а. Три звезды за фотку. А ну это до сфоткать красиво. вообще рванули. Ту-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту. -ту -ту -ту -ту -ту. а если на дворе зима, ебать. Так, не, ну в доме 20 градусов. 18 Сейчас будем каждую комнату смотреть. Так, ну, давайте сразу подвал. Чек. А я даже не посмотрел, как зовут. Пиздец, блять. Тоже мне охотник ебаный. Одиннадцать Нет, не то. Меньше 10, правильно должна быть? Mm. Так, 9,9. Это не то, mm. наверное. Это так. 10,7. Я, например, с прошлого раза вообще не понимаю, где, блядь, этот был мог призрак быть. 15. Так, ну здесь вообще 23 градуса. 21. Так, здесь еще одно помещение. Где он... Я просто не понимаю. Но ну, он оказался на первом этаже. Но я не видел ни отпечатков. Не было ни отпечатков. Не было вообще ничего. Не говоря уже про призрачный огонек. Сейчас здесь миллиард комнат. 21. 17. Так, 15. 16. Нет, не здесь. Ничего тоже пока нет. Мистер призрак, дай мне знак. Блять, как страшно двери открываются. Так, не здесь. Дай-ка нахуй. Залезу, блять, сразу, если что. Слышали? нет тоже нет так значит это не низкая температура правильно но у меня же температура тоже не, не сразу появилась в прошлый раз. Было же такое? Было. Бля, нихуя тут у них детей. ёбнулись Зачем столько? Блять, я не знаю его имени. Пойду Ну, активность на нуле, все нормально. Типа. Мы ничего не видим, ничего не слышим. Первое. Марсия Белли. Марси Белли. Или Марсия, получается. Марса. Марсия. Марсия. Марсия Бэйли. Вот так, наверное. Давай попробуем съемку. Марсия Бэйли. Дай мне знак. Марсия Белли. Дай мне знак. Еще одна комната. Опа! Я видел единицу. Откуда была единица? Марсия Бейли, дай мне знак. Марсия Бейли. Марсия Бейли, дай мне знак. Было только что двойка. Марсия Бейли, дай мне знак. Марсия Бейли, дай мне знак. Марсия Бейли, дай мне знак. А я в гараже случайно свет не включал? Наверное, нет. Марсия Бейли, дай мне знак. Пойдем в подвал. Опа. 5.1. 5.6. 0.9. 0.9. Три, пять. Ага. Ага. Получается подвал. Четыре, один. А -а -а! <связь> <связь> Сука, ты ч ⁇ ебнутая? Вот, блядь, свет включил. Свет включи, блядь. Короче, она здесь, сука. Марсия Белли, дай мне знак. Ебать мой член. Просто, блядь, вот это я высадился. Бля, нихуя не пугают жестко. Короче, она внизу, пошли. Не знаю, походу термометр мне нахуй не нужен. Пойдем за блокнот. Нормальная была активность. Она пела мне. Только что. Минусовая температура я еще не видел. Хотя если, например, ее не исключать, что она будет... Демон. Ну, вообще смотрите может быть и тень кстати ладно посмотрим я-то один так но ну, мне в теории много света не надо мне вот коридор этот и все и вниз Марсия Белли Марсия Белика это атака. Батя, оно жестко, и дверь закрыла еще, вся. Марсия Белли, дай мне знак Марсия. Дай мне знак. Ну, она там вон где-то за коробками. Марсия Бейли. Марсия Бейли, Я знаю, что ты здесь. Марсия. Я хочу узнать, что с тобой. Я хочу помочь тебе. Марсия, я хочу помочь обрести тебе попкорн попкорн, поп нахуй. Покой. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Да, да, да, я вижу, ты здесь. Марсия. Марсия. Дай мне знать, что с тобой. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Хорошо, ладно, надо идти за камерой. Опа, дверь закрыла. Блядь, я ушел. Активность началась. Серьезно, нахуй. Так, и идем сейчас мы за камерой. Надо как-то аккуратно ее пристроить. Дешевое поставить. здесь она, в Нет, не здесь. Марсиа Бейли! А, блядь, сука! Она не пишет дневнике, правильно? Ну, она ну, вся, всячески издевается, блядь. Так, ну температура нету. Я сколько там бы не ни находился, ничего не подходит мне. А, тогда мы берем с вами что? Ну, я Синху, я стал свидетелем, блядь. Я чуть не обосрался. Там огонек нигде не летает. Да, без штатива, конечно, неудобно. Но то, что она там, это вообще сто процентов. Она находится в подвале она находится там за стеллажами получается но температура была бы если минусом, она была бы сразу во всей комнате верно и она очень активная и она ломает свет просто максимально минусовать температуры не было так у нас остается лазерный детектор возможно было емп-5 Uh -huh. Так, ну мы будем сейчас проверять, значит Отпечатки рук Надо будет мощный фонарик купить 50 долларов, конечно, стоит Но, блядь, вот с этой вот пиздятины Вообще ничего не видно Нужно uh -huh. с лестницы упасть, блядь Фу, Молоток здесь лежит А, здесь тоже лопнула свет Дай мне знак. Скажи мне что-нибудь в микрофон. Напиши в блокноте. Дай мне знать. Дай мне знак. Дай мне знак. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Дай мне знак. Марсия Бейли. Дай мне знак. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Скажи мне что-нибудь. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Я знаю, ты здесь. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Покажи мне, что ты здесь. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Есть печать? Нет. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Марсия Бейли. Марсия Бейли! У -у -у. Дай мне знак, милая! Марсия Бейли! Марсия Бейли! Дю мне Сайн! Отца Сайн! Блять, если это будет второй призрак, которого я не узнаю, то будет очень обидно, потому что... Бля, я тут хожу, пугаюсь. А узнать кто-то не могу. Марсе Бейли, Сайн, отцы Дай нам, нам, мне знать. Покажи себя. Марсе Бейли, покажи себя. Обозначь себя. Дай мне понять, что ты здесь. марсия бейли дай мне понять что ты здесь неужели она ушла неужели из призраки, которые перемещаются марсия бейли дай мне знак что ты здесь марсия бейли да ёбаный рот, она издевается Марсия Бейли, ты жопа. Это что, кость? О, и кость, и круг. Сейчас сфоткаю, еще денег получу. Ультрафиолет мне получается. Нахуй не надо? Ну, она просто покинула чат, блять. Она даже не выходит, посмотри на это. Так, но ну у меня есть благовония со свечкой, два благовония, две зажигалки, целый набор, блядь, защиты нахуй от темных искусств. Опа, этого здесь не было. Марсия, Белли, ту-ту-ту. Бля, вот это у меня истерика реально начинается просто. А, свет выбило, я понял. Чего, блядь? То есть я ушел, а она решила поактивничать, да? А может ли призрак менять свою комнату? Да нет, он не должен так делать. Ребят, я новичок, блядь, какая комната? Кого менять, блядь? Вы что, ебанутые? То есть, как только я ушел, она начала проказничать, Да. Молодец, какая сучка. Сущик. Марс Белли, ты сущик. А, -а, а, нет, нихуя. Сука, я только включил. Отстань, блядь. что было, ебать. Ой, блин. Марсия Белли, блять. Марсия Белли, ответь мне, дай мне знак, сделай хоть что-нибудь, пожалуйста. Она не делает вообще ничего. Ну она тут. Не знаю, я подожду, подожду. Марсия Белли, пожалуйста, я, блядь, пришел, испугался, обосрался, блядь, трижды. Дай мне хоть одну улику, пожалуйста. Блядь, хоть одну зацепку. Марсия Бейли, пожалуйста, хоть одну зацепку, дай мне. Мар... Сука, если ты окажешься здесь, блядь, я тебя въебу. Марсия Бейли, блядь! Дай мне знак, сука! Я не могу закрыть. не могу закрыть но она спела ладно еще не мог закрыться блять марсиа белли дай мне ебаный знак и покажи себя Марсия Бэйли! Марсия Бэйли! А может она здесь, раз она здесь предмет бросает? Хотя она и здесь он их бросает. Дай-ка попробуем. Опа! Ну наконец-то, блядь! Так, Проебал, получается. Это был демон, да? Банш. Ого, у меня есть что, и страховка, даже если я погибаю. Прикольно. Ну, мне понравилось. Бля, ну я нормально так высадился. Что ж, мои сладенькие, любименькие пирожочки. Понравилось видео? Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь впечатлениями от прохождения игры в комментариях. Ну, вообще, просто от похождения моего. Похождения моего вот туда вот. В мир призрачков. Вот. Я благодарю вам за просмотр. Я желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток. И всем спасибо. И всем пока. До скорых встреч.